Приветствую, дорогие зрители, сами вами я дилер. мне кошка и ферма, скажите, привет! Приветик, мяу! Ну, на самом деле, ферма, не настоящий, да, зафигаривай короче, он больше не нужен. Так, давай, бахай его. Ох, нифига! Так, кажется, слишком жестко как-то бахнуло Кошку нельзя пускать в танк Он реально, кажется, сдох Да, ни одного феромона нет живых Так, вылезай, пожалуйста, из танка, мне это все не нравится В общем, у нас продолжается битвы глиняных человечков Как я обещал Ребят, вы молодцы, вы наставили дофига лайков Так что, если хотите увидеть продолжение Продолжаем в том же духе лайки И в комментариях ваше предложение Кто с кем будет сражаться У меня специальная сумка для кошки Это, скорее всего, вот эта вот розовая сумка для кошки А у меня моя оранжевая сумка для для Дилерона. Там лежит все, что нужно мне. Я тебе скажу, что нужно делать. У меня, в принципе, есть запасной феромон, можно будет его где-нибудь использовать. Где мы будем сегодня сражаться? Было много разных предложений, просили вот на вот этой вот арене сразиться. Она вроде бы неплохая. Но я думаю, что можно примерно вот этой вот самой простой арене сразиться сегодня, потому что у нас сегодня будет сражение битвы армии нубиков против про. И чтобы это было действительно нубики против про, ты что делаешь? А ты в креатив вышла? Да. Ясненько. Чтобы были действительно нубики против про скорее всего про нужно будет одеть по крутому а нубиков как-то слабенько так что здесь у меня будут про игроки к примеру их будет но ну, я не знаю сколько хм. Но, блин, наверное, их у меня будет где-то 2 стака А вот нубиков мы сделаем, знаешь, сколько? Наверное, 4 стака Но прошников мы оденем Так, давай фигарим Фигарим И еще надо вот так вот, еще одну пачечку Ой, Отлично! Слушай, знаешь, нам бы надо бы с тобой превратиться обратно в дилеронную мини-кошку Мини-версии, чтобы было удобнее И продолжим Видела? Баран ворвался на поле битвы Нифига себе, все, мы стали маленькими Теперь можно будет удобно за всем этим делом смотреть Я предлагаю даже сюда призвать одного феромона Не знаю зачем, но просто Он как бы сейчас занят своими делами Видите ли, слишком важный для того, чтобы Участвовать в эпичных битвах Так, баран нас ешь вообще, вот все Вот феромон, можешь его сажать Так что будем давать, к примеру, нубикам? Нубики, все, такие, ходят, все, в слюнях, все в слюнях, все в слюнях, ты посмотри на них ну Я им дам ничего, потому что это нубики, они бесполезные А вот про игрокам, я думаю, что можно что-нибудь крутое выдать К примеру, дадим им вот это, пусть даже приоденутся Слушай, я им вообще дофига всего дам М -м, Даже возможно, а я знаю, смотри, я наверное им дам вот эту всякую крутую штуку А вот э -э, нубикам я дам маунтов, то есть возможность кататься на ком-то по-моему, это будет эпично Я, к примеру, беру и даю им вот таких вот лизардов Это будет круто вообще Так, о, пацаны, вот вам два стака И о, они о, смогут их, на да. них ездить Это нубики на ящерицах Блин, Они да. такие упоротые Слушай, поскольку их меньше Вернее, даже больше, но у них ни хрена нет Я им еще один стак ящериц дам вообще. И я думаю, что что у нас имеется Один бегающий феромон Два... Короче ряд целый стак желтых э, прошников и полстака обычных. Так, ты готова к этому эпичному сражению? Да. Так, если ты хочешь быть полезной, кошка-танк-разрушитель, дерни тогда за вот этот вот рычаг, и начнется эпичная битва. Что он феромон да. делает? Слушай, да. может, ты феромону дать? Подожди, у него ж нифига нет. Надо что-то, я... чтобы он мог защищаться. Я ему дам одну арбузную черепаху. Так, слышь, феромон, иди сюда. Сюда иди, Купай сюда иди. Водички. Знаете, арбузная черепаха. Слушай, он пошел, кажется, топиться. Uh -huh. Глюпи, феромоль, глюпи, глюпи или засядешь на нее. Давай, давай, давай, давай. <г transcription> Отлично, все, феромон на черепахе. Так, я сейчас секунду уберу лишнее. Это нафиг, это нафиг. Я думаю, что я готов, кошка. Все, давай, запускай, нажимаю. открывай. Запустил. Так, смотри, вышли, О, вышли. Ну басы, ну басы. И феромон такой на черепахе О, борбался, борбался, борбался. ты смотри, что творит. Ёла, <годно> ты смотри, ну ты паника, паника, Блин, паника, они паника что началась. Шаферомона, кажется, уничтожили. Я вот не уверен на сто процентов. Нету, не, все, он только что сдох. Вот, а был, был и больше нету. Да, да. да но ну, черепаху-то никто не трогает. Она еще будет участвовать. Так, что мы смотрим? Слышь, ты смотри, а прошники-то вообще какие мощные. Ну да, им дофига всего дал. Если прошники проиграют, учитывая, как они круто одеты, то я даже не знаю. Уж а ящерицы вообще интересно, кусают кого-то или нет? Ты за нубасов? Да. Ну, блин, их больше. Возможно, кошка что-то знает. Ну ладно, окей. Слушай, а если нубасы отожмут у Прошников какое-то оружие, это будет дико жестко. О, вот было бы Ты круто. смотри, они фигарятся молниями. Давайте, давайте. Блин, блин. Ну, тут иногда реально может произойти что угодно. И баран, баран, Черепах баран ворвался, баран ворвался. Смотри, что творит, баран ворвался. Он тоже участвовал в этой эпичной схватке. Баран кусает черепаху. Ты посмотри, черепаха. Теперь владение нубасиков. Нубасик отжал черепаху. Отлично женьки, что творится? Давайте, давайте, ребятки. Неужели дубасы попять? Как так? <звёк> Ты посмотри, я одел так по-крутому этих, этих, пацанчиков. А они берут и сливаются. Офигеть. Дубасы! Вы вообще могли себе представить, что это возможно? Я прошников одел невероятно <звёк> круто! Я им все дал! Эти наездники, ну.. Этих ящерицах победили! Так, ладно, хорошо. Дергай еще раз механизм. Я тогда все ушатываю. Давай, дерни давай. рычажок. Мне Дерну. нужно будет сделать, я даже не знаю, давай тогда два стака вот этих вот нубасиков и против прошников. И они сами что-то уже будут подбирать. Так, здесь вижу, что-то валяется. Один давай, стак. короче, ряду стак да, на стак. Два. Ну, я, короче, ряду два стака на два стака. Давай. М -м -м, дайте ли им что-нибудь полезное. Я, наверное, феромонов еще пару штук призову. Я давай призову где-нибудь там, где шмотки валяются. Феральмон. Вот здесь вот одного феральмона. Вот здесь вот одного. Ну, пусть у него будут маленькие шансы на то, чтобы... Так, баран еще вот возле барана будет один феромон. Не спрашивайте, зачем феромоны? Это бесполезные животные, но как бы то ни было... Я думаю, что может быть они затащат, если я не буду до последнего где-то сереть, а ну потом да. вылезут. Все Глупый феромон, не понимает, что это нужно надеть. Трошный феромон. Так, короче, ладно, да. давай, запускай. Пусть они выходят да, сражаться. Да, я давайте. с феромоном е -е -е -е -е -е. лица давайте, ну, так, вышли, вышли, вышли, вышли. И феромон такой ворвался, ворвался, ворвался, Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Ну, офигеть! Когда-нибудь ваш... может быть он с нами тоже в этот режим зайдет, но сейчас он с телочками там зависает где-то. У них все еще новогодние праздники. Вот так вот. Ну кому-то весело, да. Слушай, прошники что говорят? 31 на 31. У них сейчас прям ровный счет. Слушай, ну не знаю, неужели ящерицы настолько жесткие, что даже жестче, чем броня, щиты, оружие? Это, по-моему, дичь какая-то вообще. Знаешь, Слушай, ну они живые, если Феромоны до сих пор живы. Как так так? Да. Трое Два, было, кстати. трое живы. Может, как-то там вообще прикидывается, что он вообще не при делах, его никто не трогает. А. смотри, что творится. Давайте, давайте. Так, если останутся живые феральмоны можно будет их на танке задавить, как я такая идея. Ну давайте, ну басы. я Так, по-моему, феральмон еще, еще живой, да, смотри. Он кажется, да, за да, прошника, да. слышал, он к прошникам притерся. Да, да, да, типа ты вижу, что, вижу, прошник дофига? А ну лицо ему ломайте, лицо ему ломайте, что за дела? Блин. Живой еще. Офигеть. Так, что у нас? 18-23. Это кто у нас финиширует-то вообще? Мне кажется, проб финиширует. Ты думаешь, но ну, блин. Ну, я даже не знаю. Так, Хотя кто у нас? Вас и тоже а, нубики так. это желтенькие, нубики это желтенькие, нубики. Нубики пока сливаются. Блин! И сразу же прошник один сдох. Почему Ферлемон живой? Где он вообще? Где это животное? Я его, кстати, не вижу. Он где-то зашкирился от всех. А, вот он, вот он, вот он. Где где? В воде где-то плавает. В тут воде где-то плавает? Нифига себе. Где? Не Все, вы зафигали. Кажется, он утопился. он реально, кажется, утопился. 10-988. Пусть один нубасик заныкался. Такой смотрит на тебя, вообще такой типа: А что? А что нельзя? А что нельзя? 5-8. Блин, ну прошники, ну давайте, ну серьезно, ребята. Ну надо да. победить. Когда мы с кошкой смотри, играли, тоже не... так было. Слушай, ну там получается. Он бегает. А, да смотри, он такой дерзкий, вырвался, сломали ему а -а -а. лицо. Все последний остался. Блинчик, ну, не давайте, его, давайте, стоит. давайте, пацаны. Не надо. Не да фигарим его. Да вот надо. он здесь стоит. Давайте. Так, кошка, а -а -а. нам срочно нужен танк. Иди угоняй какой-то танк и едь сюда. Я думаю, ты справишься. Нужно так. зафигарить, вот он заныкался здесь. Иду, иду, иду, так, иду. Так, где у нас кошка делась? Ты куда-то пошла к другому танку. А, ты то танку? Так, все, я пошел себе другой танк возьму. Я примеру, вот, отлад... Так я сейчас, я даже не знаю, откуда БТР вроде бы. Так, пришло время убивать. Так, ой. тихонечко, тихонечко. Так, парень, ты думаешь, что ты заныкался? ой ой ой, -ой, -ой. кажется, ой, я барана убил. Я, барана убил. я барана убил. Так, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, все отлично, теперь победа. Так, а где ты вообще? Слушай, ты куда уехала? Ты куда уехала? Я тебя вижу. Ты куда уехала? Стоять. Я все вижу, это, это коты. Я, я все вижу. Сюда Блин, кажется, карточка разрушат. Да, да, нормально, все, нормально, да, все. Да, кашенцы, быть. Ладно, хорошо, живи. Во всяком случае, феромоном мы из штали, как я и обещал. Ладно, это был не феромон, это был нубасик. Ну какая разница вообще? Так, слушай, что у нас вообще имеется? У нас, по идее, счет 1-1. И дырка в карте, что не есть хорошо. Я тут немножко починю. Вот так вот мастерски хотел заборчиком, но получилось, чем получил. И здесь расфигарил. О-о-о, ну ладно. Короче говоря, мастер подчинятельства все починил, правильно? Так, и здесь еще немножко дырочка у нас есть. Но ничего. Парочка штрижков и все. Филипп. Отлично. Как новое. Давай, кошка, активируй механизм. Я сейчас сделаю решающую битву. Один стак на один стак против одного феральмона. Давай. Либо... Да к черту этих феромонов Они бесполезные. Давайте возьмем, призовем одного миникота, дилерона или кого? Кота призвать? Да, да Пусть коты посражаются. Давай, давай, двух кошек возьму сразу же так вот. Оп, вообще, призывать. два кота. Во -вообще, да. Потому что они к баранам сразу пошли. Они тоже пошли, механизм, кажется, активировать. Ты смотри на них, реально, пошли механизм <сёк>, активировать <сёк>, Так, я Нубикова заспаниваю здесь Прошников заспаниваю здесь И у нас, получается, две кошки а Куда они делись? Ага, они а пошли вот Упаться, топиться Но а -а -а. Вроде бы дырок нет, они никуда не убегают А это кто такой? Тут дырка была! Они вырвались! Они окна <гpak> выбили! <гpak> Блин, живчак, Ты смотри, что творится! Что Ладно, открывай быстрее механизм Открывай, пока пока еще не поздно Кошка открывает, они разбегаются с ума сойти, что происходит Блин. Так, ребята, прошники, вам придется ходить и искать их Офигеть Это я их стекла повыбивал из танка Ну, неудивительно Блин. Так, боевой баран ворвался Боевой баран ворвался, эти пацаны расходятся кошки, кошки. Что за дела? Кошку убили, за что? Кошку да. зафигарили да. Так, я Мой разбираю беда. препятствия, чтобы никто далеко не убежал Давайте, давайте, пацаны Надо сражаться, надо сражаться Что мы имеем? Одна кошка Блин, и этих кошка? 15, 14 на 16 Но они немножко разошлись ну, Васик, ну, Васик ушел. А мы сейчас сделаем вот так вот. А -а -а, так, все, убили. преграды убираем. Я потом карту починю, вы не парьтесь. Нормально все будет. Так, сотри, а -а -а, сотри, сотри, сотри, убили. Они вернулись. Все, больше коржиков нет. И Что мы имеем? Я за прошников все еще. Я все еще за прошников. Ну да, У нас, получается, с тобой счет был 1-1. И, по-моему, сейчас победят прошники. Информация не стопроцентная, надо проверять. Дуба ну, застрял в заборчике. Васик, давай, иди, иди сражайся. Давай-давай, братка, братка, давай, тащи. Давай-давай-давай. Сейчас давай. где-то выяснится, что какие-то нубасы на баранах куда-то уехали. Уже а прикинь, Барас, если какой-нибудь нубас или прошлый на танке сюда приедет и ворвется а -а -а. на танке. Это же будет жесть вообще. Блин, так, а где у нас нубасики? Ну Блин, ну слушай, ну как так? А взяли, а, ну, блин, стену взорвали. Это был заговор нубасов, я тебе говорю. Вот они здесь ходят. Смотри у меня такой, типа, я, я сорвал карты, никто меня никогда не найдет. И что теперь, это типа не победа у нас будет, что ли? Ушел. Короче говоря, один, один. Давай, бежу, и, бежу, бежу. по идее, дружба по тупости, танка. Я ни в чем не виноват. Это Он все... Идет, танк. Идет, идет. Ты хочешь зафигарить его, что ли? Парень, парень, тебе Нет. туда. Воевать туда. Иди, иди, иди, иди. Будешь толкать иди. его, что ли? У тебя есть три секунды на то, чтобы сразиться с ними, иначе ты умрешь. Давай, До давай, свидания. Давай. Того, ты думал, <смех> ты тоже взорвешься, но вот ты не взорв... <смех> Ты посмотри, радиус действия, что ли? Ты посмотри, реально, радиус действия у этой штуки есть. Ого, Она не далеко не, не уничтожает. Если кто-то где-то убежал, да, смотри, они выживут, это нужно по карте летать и всех уничтожать. Нифига себе, я не знал, что эта штука так работает. Ну, короче, один-один и дружба. Как-то как-то вот так вот. Так что спасибо, что вы смотрели. Для вас играли комментировать дилером мини-кошка и танк. И подопытные херомоны. Ставьте палец вверх, если вам это все еще нравится. Рубрика, да. чем больше лайков. Тем больше комментариев, тем раньше выйдет следующая серия. До скорых встреч, всем спасибо и пока-пока. Мяу, пока.